Здравствуйте! Мое дело бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске технические доработки к мобилизации, новые разъяснения по мобилизации, валютные ограничения с продолжением, проекты активированы, налоговый прогноз, технические доработки к мобилизации. Установлены правила предоставления отсрочки работникам организации оборонно-промышленного комплекса. Утверждены новые правила аккредитации IT-компаний, в том числе стартапов. Им нужно следовать и для целей выполнения одного из условий получения мобилизационных отсрочек для IT-специалистов. Ряд положений новых правил нужно учесть также организациям, аккредитованным в старом порядке. Новые разъяснения по мобилизации. Наш материал о частичной мобилизации дополнен разъяснениями в отношении удержания долгов, в том числе алиментов, по исполнительным листам смобилизованных. Материал дополнен также в отношении действий руководителя организации, если его мобилизовали. Учтены тонкости приостановления срочных договоров в связи с мобилизацией. Налоговая служба озаботилась вопросами налоговых обязательств мобилизованных граждан, в том числе предпринимателей и руководителей организаций. В связи с этим подготовлен отдельные материалы по данной теме. Валютные ограничения с продолжением. До 31 марта следующего года продлены действующие ограничения по переводам валютных средств за рубеж. Граждане России и дружественных стран по-прежнему смогут переводить в течение месяца на любые счета в зарубежных банках до 1 миллиона долларов США. По системам денежных переводов не более 10 тысяч долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Физлица, резиденты недружественных стран по-прежнему могут посылать за границу только средства в размере своей зарплаты, если они работают в России. Для физических лиц нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а также организаций из таких государств, сохраняется запрет на перевод средств за рубеж. Проекты активированы. Рассмотрение о принятии проходит ряд законопроектов, связанных с мобилизацией, а именно о корректировке категории «освобожденных», в частности, предложено освободить от мобилизации многодетные семьи, имеющие не четырех, а трех и более детей, а господдержки мобилизованных граждан и членов их семей. Так предусмотрена единовременная выплата мобилизованным, компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, освобождение от налога на имущество физлиц. Также рассматривается законопроект о порядке предоставления кредитных каникул заемщикам, мобилизованным гражданам, проходящим службу по контракту и членам их семей. И проект об отражении в форме СЗВТД сведений о приостановлении и возобновлении действия трудового договора в связи с мобилизацией, введении новых кодов в эту форму и СЗВ-стаж. Налоговый прогноз. Сформирован первый блок мер для решения проблемных вопросов малого бизнеса и предпринимателей в связи с частичной мобилизацией. Новые меры в отношении мобилизованного предпринимателя или управляемой им организации предполагают в том числе изменение или расторжение госконтрактов без применения штрафных санкций, автоматическое продление сроков действия лицензий, перенос сроков уплаты налогов и иных платежей, если бизнес не приостановлен. Перенос сроков сдачи отчетности, введение отсрочки по уплате платежей по кредитным договорам и договорам лизинга, приостановление или расторжение договоров аренды госнедвижимости без штрафных санкций. Роструд запускает новый алгоритм работы, позволяющий работодателям устранять нарушения без штрафов. Он предполагает допроверочный этап, когда работодатель может устранить имеющиеся нарушение трудового законодательства на добровольной основе. Если проблема таким образом не будет урегулирована, то последуют контрольно-надзорные мероприятия. Самозанятые граждане смогут получать пособия по временной нетрудоспособности. Размер ежемесячного страхового взноса в рамках разработанной Минтрудом России программы добровольного страхования будет рассчитываться исходя из базового страхуемого дохода. На 2023 год он составит 32 484 рубля. Ежемесячный взнос будет составлять 1247 рублей Размер выплаты по больничному будет зависеть от страхового стажа самозанятого и периода уплаты им взносов. В стаже будет учитываться также период работы по трудовому договору в прошлом. Приглашаем вас на очередной вебинар, который состоится 12 октября.